А ты правда сможешь? Там больше 50 гоблинов. Короче, 50 дебаранов. Плевое дело. Не дебараны, а гоблинов. Отряд гоблинов это не шутки. Ой, фу, отряд дебаранов. Хватит равнять гоблинов дебаранами. Тогда идем изгонять гоблинов. Мы идем изгонять дебараны.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 Хорошо, что грузовик остановился до того, как сбил тебя, да? Чего? Ты не помнишь, Сыри? Ты спас Цербера. Грузовик остановился, и все было нормально. Но Ханадори зачем-то впрыгнул следом. А потом ты отрубился. Больше не выбегай под колеса, хорошо? Так это он чуть не убил меня! По тебе невооруженным глазом видно, что ты атаку! Йори, ты проиграл. Чтоб тебя! Начинаем клубный матч «Пикабу»! Йори, эй, ты, ты как? как? Хочу играть Ставь. в баскетбол. Вот так, теперь ты тоже будешь пить. Сейчас вы научитесь правильно молиться. Смотрите внимательно. Обращаем к богам наши молитвы. Блин, это же бегущий глика. И тут же упали? Господи. Основательную подготовку ко встрече новой ученицы. Вытягивайте отсюда. Украшения. Проще некуда. Ура! Постройка горячих источников суперсложно. Ни одному плащу не скрыться от меня. Отлично, доставили груз вовремя. Спасибо, призрачный Саван. Да без проблем. Ей! Я, я, не могу поверить, что моя простыня будет говорить. Поэтому голова и руки ей не нужны. Призрачный Сава! Вам больше нечего бояться, уважаемые. Ну, я отогнал монстров, так что вам нечего бояться. Ничего, нечего. Нечего. Справлю это недоразумение. Я человек благородный, поэтому допыток не опущусь. Существует легкий способ развалить твой брак, не обращаясь к подобным вещам. И что же это за способ? Желтая пресса. Это и правда эффективно. Всего три зверушки. Если нечем заняться, можете помочь креветке. Есть! Будет сделано! Сражаться с чудовищами, вот это круто! Если хоть пальцем тронешь моих любимцев, я тебе кулак в жопу запихаю. Посадите кого-нибудь на плечи, используя отсюда. Используя? Кто? Кто полегче будет наверху? Кто полегче? Потаскуха? Якушима масанцы. вы больше всех подходите. А? Опять да, перебудило значение. Да. Объяснись! И как ее только выбрали президентом? Миссия арены завершена. Войти в небесную сферу. Гладкое дерево бросает вам вызов. Я чего так нельзя? С другими ты сражался, а на меня времени нет! Я выполнил миссию. Твой уровень ниже. Уходи. Как приду в сферу, вот увидишь. Зачарование. Дальнее восприятие. И это сработало. Л Лиза. Так. Пока что мы в списке числимся как Геннессы Сайтама. Но будем совершать подвиги, после которых нам дадут героические имена. Героические имена? Чё это за хрень? Скорее всего, что-то вроде кличек, основанных на характеристиках героя. Например, меня могут назвать киборгом-блондином. Погоди, меня могут обозвать лысым плащом, что ли? Доброе утро, Вата. Танака, что с тобой? И Куда делась твоя обычная лень? Ты заболел чем-то посерьезнее простуды? Ах, да. На мне же нет маски. Ой-ой-ой. Вчера, когда мое лицо было закрыто маской, я корчил рожи, поэтому мои мимические мышцы стали более подвижными. Кто она вообще? Мне кажется, она с факультета литературы. Ичи... Ичи что-то там... Мне показалось, или между вами что-то есть. Да, выкладывай. Нет, мне кажется, я перепутала ее с кем-то. Что? Какого черта? Ты уже вселил в нас надежду. Тебе что, кажется, что ты каждую девушку перепутал с кем-то? Девственно, с девственником. Говорите за себя! Но он из дома вообще почти не выходил. И даже ни разу не посетил ее могилу. Хотя он обещает сделать это каждый год. Это должно быть тяжело. С каждым разом все хуже. Стоп, так ты из-за этого все время проводишь в библиотеке? <звы> Значит, это не ради того, чтобы со мной повидаться. Что вы делаете наедине? Говорим о любви и отношениях. Люб... Люб... Ну и разумеется, о будущем. Любой. Будущее. За божество! Начало путешествия – это всегда так волнительно. Даже сердце бьется быстрее. Прижмись ко мне сильнее. Постой. А теперь анализ слюны. Не надо. Не здесь же. Извините. Но я прошу сесть вас на свои места и пристегнуть ремни. Тогда, как только эксперимент... Простите, они уже закончили. Сильно извиняемся за беспокойство. Ну да, яйца легко бьются, обычно их не возят в город. Но вот возле нашей деревни водятся дикие кукурику. А что за птицы эти кукурику? В отличие от обычных птиц, они почти не летают. Устраивают гнезда в ямах, а ранним утром чудаковато поют. Это ж обычные курицы. Тогда нужно использовать следующее клише. Следующее клише? Нет.